Всем привет! С вами канал Рыбохвост. Сейчас мы сделаем маленький краткий обзор по катушечке Мифины, по катушке CF733. Значит, катушечка у нас э, вроде как 3000. В комплекте идет железная шп... Шп... шпулька. А, я извиняюсь пластмассовая шпулька и все больше ничего коробочка и пластмассовая шпулька из больших достоинств этой катушечки является ручка на кнопочке очень легко убирается переставляется налево направо сама катушечка пластмассовая что большой плюс когда именно ловишь спиннингом постоянно бросаешь бросаешь бросаешь легенькая очень легкая вполне ровненько наматывает вот так я говорю, первый год я ей блеснил и мне очень понравилось передний секцион работает хорошо сейчас покажу недостаток ее из недостатков вот эта вот гаечка она постоянно откручивается так как здесь должен стоять стопор который тоже очень частенько постоянно откручивается для начинающих спиннингистов думаю эта катушечка будет просто находкой стоимость ее от 400 до 500 рублей в этих пределах может за 550 надеть катушечка я же говорю уже год ей рыбачу она меня не подводит все хорошо настраивается регулируется для, для начинающих именно спиннингисов вполне хорошие параметры здесь ее да, если леску 0,25 диаметром 0,25 наматывать на шкуру поместится 245 метров 0,30 170 035 125 метров так для кого интересно скоростные ее качества это э, кир Ratio 5,2 на единичку то есть 5 и 2 оборота ну, это, скор это скоростная получается катушечка на скорость 5 2 1 так что такая вот 3000 катушечка не знаю сколько у ней подшипников еще не разбирал но для новичков именно советую. Все, всем спасибо.